Морозу, солнце, день чудесный. Сегодня 20 марта 2018 года, пол 9 утра. На улице минус 15. Весна. Надеюсь, что у вас также.